Чистота в квартире, это факт. Вот смотрите, представьте себе два варианта. Квартира обставлена очень крутыми вещами, там все блестит. Человек туда заходит, там любовь есть? Нет. Там пусто. Теперь второй вариант. Квартира чист, простая, но она чистая, туда жена, женщина вкладывает свои силы. Она убирается там, там алтарик, там много любви. Человек туда заходит, ему там хорошо, он чувствует любовь, он отдыхает сердцем. Почему? Потому что туда вложена любовь. Чтобы туда вложить в любовь, нужно время туда тратить свое. Время тратить, понимаете или нет? Время это дорогая вещь для человека. И по факту еще больше времени надо тратить в отношении с Богом. Потому что что такое шаг и красный»? Почему силы нет? Потому что самое главное не забыли отношения с Богом. Это Бог дает силы для всего, понимаете. Когда человек с молитвой готовит это самая вкусная пища, когда человек с молитвой молится утром у него самое вкусные отношения со всеми. Когда человек с молитвой какое-то дело делает, как вот мужчина не помог разобраться в этом вопросе, я вам очень благодарен и правы, тогда это самое лучшее дело делается лучше всего понимаете когда с молитвой делается. Вот. И Веды это сравнивают с тем, что ты когда поливаешь корень дерева, это очень важное сравнение, мы сейчас его будем изучать с вами, это очень важно. Мы потом придем к молитве после этого изучения. Когда поливаешь корень дерева, то все веточки, листочки автоматически поливаются. Глупые люди поливают веточки. Вот допустим, у меня плохие отношения с женой, что я поливаю? Отношения с женой. Веточку, да, поливает. Почему? Потому что она именно дает мне страдания. У меня заболела печень, что я лечу? Печень. Значит, я глупый человек. Потому что по факту чего мне не хватает? Мне не хватает духовной чистоты. Вот смотрите, если, допустим, хорошо, давайте перейдем к такой пример. Кто из вас вчера пожелал счастья, пришел домой, стало легче? Одними круглого. Видите, ничего не делали больше, проживали, проживали счастье, пришли домой, как-то раз отношения улучшают. Знаете почему? Потому что человеку не хватает духовной силы. Он истощен духовно больше всего. Когда духовная сила в семье есть, тогда станет, становится все легче. Жить становится легче. Духовной силы не хватает. Мы думаем, надо выяснить отношения, тогда все будет нормально. А почему отношения плохие? Потому что мне больно без духовной силы, и ему больно без духовной силы. Мы осквернены тем, что мы видим вокруг. Это осквернение, оно внутрь проникает, копится, и человек становится злым. Почему он становится злым? Потому что все, что он использует для своей жизни, не приносит ему счастья. Мы питаемся испражнениями, из телевизора мы смотрим испражнения. Там вот это все, что вам нам показывает, или да, все? Или mm. это mm. Я тебе говорил, что тебя отпущу, да? Вот такой, за ногу его держит. Говорил, я тебя отпускаю. <связано> Тут полетел. <связано> и мы все это смотрим. Дурака такого смотрим, который как бы обиделся на кого-то и перестрелял полгорода. Для того, чтобы отомстить этому, на кого обиделся. И мы думаем, что вот это и есть настоящая жизнь. Знаете, вот смотрим на эту тупость всю. Или «Санта-Бериберда» 556 серия. Зачем это надо? И целая серия про то, какие гардины кар карнизы должны быть в квартире. Или что-нибудь там на подобие этого. Ну, вообще, зачем мы это смотреть? Человеческая жизнь предназначена для глубоких вещей, для отношений с Богом. Корень дерева надо поливать. Где корень дерева находится? Я серьезно медитировал на это. Я увидел, что вот здесь, в глубине сердца, у человека находится привязанности со всеми родственниками. Связи, вот такие ниточки идут. Понимаете? Со всеми родственниками, со всеми друзьями. Я это реально чувствую и вижу. Доказать вам? Да. Доказать? Хорошо, давайте мистический эксперимент ставим. У кого есть родственник, которого вы любите? Поднимите. Вот мужчина, потому что у нас женщинам не ца доверяют. Они все скажут. вот мужчина, а как вы? Как зовут? Здесь нет этого человека? Есть, тогда отпадает. Вы, да? Как зовут человека? Юрий. Юрий, это кто? Родственник ваш? А? Брат родной. Замечательно. Еще раз скажите. системы он не жалуется на головный бой И тяжесть какая-то в голове усталость иногда он такой категоричный прямой взгляд вот последние полгода ему тяжело напряжение ну, какое-то напряженная жизнь много работает похоже Что такое или нет Всегда? Вы не знаете, да? Не, да? не жаловалась. Вы спросите, напряженная у нее более напряженная жизнь в последние полгода или нет? Спросите его. У него ноги не полят, колено белыми. Тоже спросите, что я вижу что-то есть, какая-то там, проблема какая-то. А? Жена знает, есть ли разополю буду говорить, вот ну, да. ну, так говорить. Да. Я его вижу по, по связи с этим. Вот если бы он не был связан, я бы не увидел. У него в сердце находится этот человек, от сердца идет ниточка к этому человеку, связанному. Связан с этим человеком. Я прямо сейчас его вижу напряженно думает о чем-то в это время. Понимаете, о чем я сейчас вам хотел доказать, чего Мы все связаны друг с другом нитями. Понимаете, нитями связаны. Корни сердца, вот здесь, в корне сердца, там, где наша карма находится. И мы очень сильно связаны с настроением близких людей, с их жизнью, с тем, что происходит у них в судьбе. И вот эта связь так работает, что когда нам тяжело, им тоже тяжелее всем становится. Как одна система. Понимаете? Когда человек молится Богу, у него корень сердца, вот здесь вот внутри, глубоко, наполняется счастьем. Хочет он этого или нет, это счастье начинает распределяться по всем родственникам и удача ходит в них жизнь. Как ветры говорят, лотос, удача появляется им в судьбе. Им становится легче жить. Если они Богом не интересуются, им становится легче жить. И они, перестают вас, меньше, меньше беспокоят по факту. Ну, просто лучше становится жить. Это вашей Марина. Чего? Надо телефоны выключить. У нас здесь одна семья сейчас. Мы очень сильно вместе. Кто по телефону говорит, он предает нас. Это измена. Изменяет его И люди вокруг все очень сильно беспокоятся. Потому что мы ваши вопросы в нашей жизни решаются сейчас. У нас не будет больше такого времени. Мы хотим сейчас полностью погрузиться в изучение этой темы, потому что она крайне важна для нас. Итак, человек с чистым светлым человеком, с наставником, со святым человеком связывает свое сердце, молитве. Какой результат? Поливается отношение с начальником, он успокаивается. Отношение женой, она успокаивается. Люди все, все почему мы выясняем отношения? Думаете, из-за принципов? Кто считает, что мы из-за принципов выясняем отношения? Примите. Мы выясняем отношения, потому что нам плохо. Вот, допустим, у нас есть принципы, это факт. Но вот когда, допустим, есть день рождения, нам хорошо, приходят родственники, все нас любят, мы выясняем отношения? Нет. Хоть у нас и есть принципы, нам хорошо, мы не выясняем. Допустим, ребенок пришел, принес двойку в день рождения. Будем его ругать? Нет, мы скажем, ну, да, двойку принес, ну что делать? У нас день рождения, пойдем день рождения, все. На следующий день с похмелья. Принес скотина еще одну двойку. Мне и так похмелье, да? Не так плохо, а он принес двойку еще одну, да? Что будет дальше? Сказала. почему? Потому что у меня не хватает силы внутри. И какой даже фраза звучит. У меня на вас всех силы не хватает. Мочи не хватает моей на вас на всех. Глаза бы мои вас всех не видели. Надоели вы всем мне. Это что означает? Нет силы. Почему люди не любят друг друга, потому что нет силы? Почему люди болеют, потому что питаются, Пищей, которая имеет нечистоту при, при выращивании, нечистоту при приготовлении и нечистоту употребления. Кроме того, мы еще не знаем, что кушать, потому что беды говорят простую вещь. Люди, которые кушают мясо, они не могут быть счастливыми, потому что они кушают, кушают что? Насилие. Так как люди воспринимают мир с точки зрения белков, жиров и углеводов, это означает страсть, благостные люди воспринимают мир с точки зрения психики. Для них не интересно, сколько белков, жиров и углеводов в пище, для них интересно. Этот продукт оттуда пришел, или его с любовью вырастили, или он продукт насилия. Что это такое? Надо разобраться в этом вопросе. Что я кушаю? Если я кушаю продукт насилия, значит у меня вот здесь будет насилие внутри. И я буду несчастным, потому что им будет, не будет счастья хватать. Я как-то летел в самолете, сейчас просто свои впечатления вам расскажу, чтобы вы поняли, о чем я говорю вообще. Я как-то летел в самолете, и людям раздали мясную пищу. Это было, ну, свиные вот эти вот, ну, как называют, а? А карачка, вот, карачка, свинья. <смех> это себя сразу, не сказывает, слышал. Понравилось. Вкусно. И я начал медитировать. То есть я сел, начал медитировать на свиные окорочка. Рядом со мной сидел. Нет, это научное исследование было. Рядом со мной сидел человек. Он взял этот окорочок свой, да. Я увидел, что это свинья. У нее был такой-то характер, то есть она была жадная, больная, не болела печень там, и так далее, да? Немного было проблем, и я увидел, как этот человек все это, ну ее характер, был тяжелый, плюс то, что она испытала в момент убийства, когда ее убили, это отразилось на тонком теле и отразилось на мясе, которое орочка. Он это все взял и внутрь и съел. Вот. Что получилось у него внутри, это все-таки там превратилось в его психическую энергию. То Вы скажете, да нет там никакой энергии, там просто апрохимия. Хорошо, давайте разберемся. Если это Абрахимия то почему бы не есть белки, жиры и клеводы? Почему мы хотим есть живое? Давайте разберемся между арбузным соком и арбузом. Почему вот я ем арбуз, меня какой-то втыкает, так, свежесть какая-то пошла хорошо, а сок арбузный выпил ну то... Чувствуете, да? Все-таки энергия-то есть, получается. И мы мясо хотим свежее есть, означает больше энергии. А старый хотим есть, там, меньше энергии. Мы все-таки хотим энергию, да, есть? И надо теперь разобраться, какую? Вот в чем вопрос. Какую? Раз это энергия, не белки, а жирные воды, надо понять, что за энергия. Когда животное убивает, оно так же, как у У животного нет разума, не функционирует разум. Ум разум полностью. Животные чувствуют эмоции, они чувствуют смерть, у них есть мысли. Когда они сядут, они видят сны. Вот так кошка лежит, спит так. Она видит сны. Видит И когда ее убивают, она боится. Так или нет? Смотрите, где записывают, есть пять форм жизни. Первая форма жизни. В глубоком сне деревья также и растения. Они не помнят себя совсем. Глубокий сон. Жизнь в глубоком сне Деревья. Смотрите, у деревьев веточки отрезаешь, дерево растет еще сильнее. Почему? Потому что мы веточки отрезаем, мы его немножко взбудораживаем, и оно такой раз-раз начинает жить. Садовники знают, что надо по, по, по, по отрезать веточки, чтобы дерево лучше росло. Все. Есть такой анекдот украинский, что хоков приготовил как бы себе холодец, вот, и как бы сосед пришел к нему холодец кушать, говорит, а что у тебя поросят а без ноги? Он огороду ходит. Тот говорит, а что мне, говорит, если мне холодца захотелось скотинку убивать, что ли? У вас чувство хорошее возникло, Тогда вопрос, давайте по отношению к скотинке. Что для скотинки лучше? Ей отрежут ногу и убьют совсем. Кто считает, что лучше убить совсем? Поднимите. Я вам вот того же желаю всем. Не от своего имени, а от имени Два Толстого. Он сказал, что если ты хочешь кому-то что-то сделать, и если ты хочешь быть разумным человеком, сначала это примени по отношению к себе. М? Чувствуете, да? Оказывается, украинец был гуманным. Отрезал просто ножку. Оставил жизнь в Жизнь-то дороже, чем ножка, понимаете? Хорошо вы скажете, но когда ее убьешь, она уже ничего не чувствует. Вы ошибаетесь? Я изучал этот вопрос точно так же, как я сейчас увидел вашу брата. Также я могу увидеть человека в тонком теле после смерти или животное. Я это изучал и видел, что животные после смерти в тонком теле страдают страшно. В толком теле человек или живое существо животное не забывает себя, не забывает. Оно, значит, оно вспоминает о себе через некоторое время когда остается вне тела, и чувствует страшный, страшный протест в сердце. Это и есть проклятие. Что такое проклятие? Когда ты насилие совершил такое над человеком, допустим, кто может проклясть? Женщина, которой бросились ребенка. У нее в сердце возникает, и ты за это ответишь. Все это проклятие. Знаешь, что ответить. Дальше животное, которое убили, но вышло из тела, и у нее в сердце эмоция такая же, хоть он не может разговаривать животное. Но в сердце возникает такая же эмоция, ты за это отметишь. Эта эмоция отпечатывается на мясе, мы его едим и проклятые ходим. Но говорят, все, кто мясо живет, они проклятые. Теперь вопрос, почему же мясо хочется есть? Сейчас объясню. Внимательно послушайте меня, это тайное знание, то, что я сейчас вам скажу. Есть продукты, которые сильно привязывают нас к плоти. Те люди, которые очень сильно себя считают телом, не психикой, не душой, а телом, это самый низший уровень сознания. Люди, которые очень сильно вкладывают себя как в тело, они думают, я вот такой или такой, или такая. Те люди, которые сильно вкладывают себя в тело, они очень сильно привязаны к сексу, отношению между телами. Они считают, что это самое лучшее счастье. Отношения вот эти грубые, отношения телесные считают самым большим счастьем. И для того, чтобы эту телесную концепцию жить в теле, для того, чтобы наслаждаться телом, им нужно есть мясо, тела других живых, живых существ. При похожих на нас по развитию. Вы скажете, а животные не похожи на нас по развитию. Хорошо? Вы ошибаетесь. Доказываю вам, очень просто, слово «мя-со». мя, -со». «Мя с древнерусского означает «я», «со» означает «сотрудничество», «соединение» и так далее. «Со» означает такой же, похожий, означает единство с чем-то. Чувствуете? Скажете, ну, мне этого недостаточно. Хорошо, санскрит «мам са». «Мам» означает «я», «са» означает «похожий». Дальше «недостаточно» — английский. Мит. Ми Mi означает я, ит означает ЭТО. Есть. Ну не важно. Есть. Я, я есть, я есть, ну не важно. Достаточно нет три языка. Я когда в Литву приехал, они мне сказали на нашем языке то же самое. Достаточно нет. Это означает, что мы... Плоть, свою поддержку, желание плотского счастья, вот этого, чтобы наслаждаться больше сексом, своим телом и забыть о том, что я психика, о том, что я душа. Так люди уничтожают свою жизнь. Таких людей в Ведах называются убийцами души. Потому что когда человек очень любит мясо, очень любит наслаждаться плотью живых существ, он не способен понять ни тонкие энергии, ни Бога. Или способен с большим трудом. С большим трудом сильно осложняется ситуация. И поэтому во всех религиях мира для того, чтобы развиваться духовно, есть посты от употребления мясной пищи. У православных, допустим, в православных монастырях вообще мясо едят. А рыба, она менее она, это менее разымное существо. Вот смотрите, есть разные категории животных, менее развитые, более развитые. По факту, деревья – это сон без сновидений. Это жизнь во сне полным. Животные — это жизнь уже со сновидениями, солнце -сновидения. Живет Животное живет уже себя чуть-чуть осознавая. Собака, когда смотрит свое отражение в воде, она гавкает, она пугается самой себе. она себя не понимает. Оно как во сне живет, понимаете? Не есть уже характер, проявляется привычки. Этот характер на самом деле имеет душа. Душа уже в собаке проявляется в виде характера. Человек в человеке сильнее проявляется гипер. Но человек ⁇ это третья стадия. Это пробуждающееся сознание. Человек еще не пробудился. Он еще спит. Потому что кто такой пробужденный человек? Это тот, кто понимает, первое, что он вечный, что он на краю живет временно, что надо думать о будущем, а не сейчас, о квартире. В этой квартире я поживу какое-то время, потом мне придется отсюда уйти в следующую жизнь. И я, как родился здесь гореньким, так и буду гореньким. А потом, что я буду делать? Мне это наплевать об этом. Я не хочу об этом знать. Это называется пробуждающееся сознание. Все. Что такое пробудившееся сознание? Это сознание тех людей, которые пришли на лекцию. Они думают, я хочу знать, я хочу понять, как жить. Я уже проснулся. Что здесь происходит вообще? Что, где я живу? В какой Украине? Все могут как мухи вокруг. Я не думаю об этом, я не думаю об отношениях, не думаю об внутренней жизни. Я погрузился в эту работу и думаю, что это самое главное. Я стремлюсь к каких-то вещ внешним вещам, я забыл про своих родственников, про любовь ко всем, я забыл, как прощать, просить прощения. Почему? Потому что я сильно привлекся вот к этим внешним вещам и думаю, что это самое главное в жизни. Я не занимаюсь отношений с Богом, вообще не знаю, есть Он или нет, я в этом не разобрался. А веры говорят, это и есть высшая цель человеческой жизни, разобраться, есть Бог или нет. Если есть, значит есть высшая любовь. Высшая красота, высшая чистота, высшая святость, высшая совесть, проявление совести. Значит, все это есть. Значит, есть зачем жить. А если нет, значит, тогда не зачем. В душе осталось мясо, а снаружи перестали. Что делать? Спасибо вам за этот вопрос. Спасибо. Вы очень честный человек. Не беспокойтесь ни о чем. Не беспокойтесь. Когда человек к светлому пути идет, он не должен думать, ел он мясо, не делал. Ел делал и не делал. Сколько у него было, сколько у нее или у него было сексов жизни с разными людьми. <свят> не надо об этом думать. Потому что искорка, какой бы она грязная ни была, когда она к свету повернулась. Каждую секунду своей жизни остается чище, чище, чище. Пройдет несколько лет, и вся эта шушера от вас отпалится. Вы забудете об этом мясе, забудете, чтобы изменяли близким. Вы забудете про все это, вы будете наслаждаться счастьем чистых отношений с лебедями. С людьми, которые хотят только чистоты, которые хотят стремиться только к глубокому и чистому. Но для этого надо заплатить цену. Знаете, какую цену? Цена – это наша скованность в этом мире. Мы очень привыкли к тем людям, которые нас окружают, к той обстановке, тем, к тому пониманию вещей. Мы не верим, что мой близкий человек будет меняться, если я буду меняться. Мы не верим в это. Мы думаем, а если я буду по-другому жить, будет скандал? Скандал будет не потому, что ты будешь жить по-другому. Скандал возникает только по одной причине. Если ты мучаешь близкого человека своими идеями, не трогай его, оставь его в покое, меняйся сам. Твоя внутренняя жизнь, лучики твоей чистоты начнут к нему распространяться. Придет время, он тоже начнет меняться. И это неизбежно. Неизбежно. Но не надо никого трогать, потому что почему у меня такой близкий человек достался? Потому что ты наказывал за свою жизнь, которую ты вел до этого. Докажи судьбе, что ты хочешь чистой жизни. Веди себя чисто, и близкий человек станет чистым со временем. Это будет победа над судьбой. Докажи своей судьбе, что ты можешь. Докажи. Или мы вместе по локе, или кто-то вылазит. Когда вылазит, второй тоже придет, он же Его тоже потянется, потянется. Но трудно будет, да? Потому что когда ты чувствуешь, что ты уже не так в тянуть за собой того, кто сильно в испражнении тяжело, да? То, что надо делать, в этом любовь проявляется. Любовь означает жить честно, никого не трогать. Никого не трогать. Все будут тянуться за честным человеком. Мы же хотим других поменять, чтобы нам легче жить было. А надо менять себя, чтобы им легче жить было. Так человек должен жить. И так, видите, есть невежество. Это вообще не желание знать о том, что такое знание. Есть страсть. Это сильное желание внешнего развития. Смотрите, страстные люди, они улыбаются друг другу внешне, они очень красиво ходят, у них как бы такой внешний, очень крутой вид. Они рисуются друг перед другом, они показывают, что все круто, что все, все классно, чики-чики. То есть все внешняя жизнь, то есть мы как бы улыбаемся, друг другу. у нас все классно, все хорошо, и так, и ся. Вот. И песни есть такие страстные тоже для этих людей есть слова, язык специальный для таких людей. есть для таких людей специальная мода Последствия отношения называются. Там надо, чтобы все с иголочки было вниз. Понимаете? Есть благостные люди. Не другие, а другое общение. Благостному человеку все равно. Из какого-то круга общения. Богатый ты или нет, есть у тебя дорогая машина или нет, ему не интересно. Ему интересно только одно, что у тебя в сердце. Ты хочешь жить по совести или нет? Если не хочешь, благостный человек не будет с тобой общаться. Ребедь не, ребедь не будет плавать с воронами. Просто зачем? Не то, что ребедь против ворон, нет. Просто незачем. Нет смысла плавать с воронами. Ничего не взять. Ничего не отдать. Потому что вороне не нужна, не нужна любовь. Ей нужны вот эти внешние вещи. Вороне не нужна любовь. Понимаете или нет, о чем я говорю, мои хорошие? Цена за то, что мы горемся за вещами, очень дорогая, очень дорогая. Некоторые не за вещами гонятся, а они гонятся за учеными степенями. Или еще чем то То же самое страсть. Если человек действительно ученый, ему и так признают. Он так получит свою степень, соблюдаем. Зачем за 12? Это все само собой. Ваш вопрос? А? Спасибо вам, моя хорошая за этот Как выйти из краси? Из нее выйти невозможно. Невозможно. Поэтому этот мир называется цепями материального существования, в котором мы живем. Это цепь. Человек не может выйти из этого мира. Его могут только вытащить, вытащить отсюда. И кто вытаскивает? Лебеди вас вытащит. Если вы будете хотеть общаться с такими людьми, которые занимаются самосовершенством, будете слушать лекции такие, будете в обществе таких людей ходить, то в этом случае вы забудете про свою страсть. Знание передается от одного сердца к другому. Понимаете, по милости тех, с кем вы будете общаться, вы получите этот вкус к чистой жизни. И этот вкус вас будет вытаскивать. Вам захочется вставать рано, захочется молиться с утра, захочется есть чистую пищу без всякого насилия, захочется дружить чистыми людьми, не захочется изменять мужу, захочется любить его, такого скотину, вот, как бы он ни жил. Понимаете, вам захочется его прощать, вам захочется вести себя честно по отношению ко всему этому миру. Все а потом дальше будет, это еще только начало. Потому что на самом деле нужно быть еще духовный учитель для того, чтобы узнать, что я вечная, что я полна глубочайшей любви к Богу, что я могу строить очень глубокие, чистые, светлые отношения с очень глубокими, чистыми, светлыми людьми, которые тоже на земле есть. Я на самом деле хочу дальше жить тоже так же чисто и светло, потому что веры говорят, в каком бы состоянии путия человек не находился бы тебя в свой момент смерти, того он достигает. Больше того, вы даже не представляете, как разумен этот мир, как он работает